Все, что нужно знать о Путине, он лжец. Была такая возможность, легко можно было поменять Конституцию и, я сейчас про себя говорю, и избраться на третий срок. Но Конституция этого не позволяла, потому что в Конституции прописано, нельзя избираться более двух раз подряд. Сейчас он меняет Конституцию, хотя сам не раз говорил, что делать этого не станет. И хоть и пришлось перенести голосование за поправки, отменять его никто не собирается. А все потому, что Путин никак не может насытиться и хочется своими друзьями сидеть у кормушки вечно. А главные его помощники в узурпации власти – это чиновники и депутаты Единой России, которые плотно засели в Государственной Думе и региональных парламентах. И представляют они там не наши с вами интересы, а интересы Путина и свои собственные. Именно поэтому в ЗАГС собрании против поправок проголосовало лишь четверо депутатов, а в Ленобласти и того меньше всего один. Еще бы, ведь главный единорос области губернатор Александр Дрозденко – большой поклонник Путина и его вредоносных решений. Он даже целую речь выдал на электоральном форуме, почему жители области должны дружно пойти и проголосовать за поправки. Некоторые поправки, очевидно, пришлись особенно по душе Дрозденко, например, внесение Бога в Конституцию. Ведь губернатор не скрывает, какой он правильный христианин, наоборот, выставляет это на показ. Вот он и в прорубь ныряет, и фотографии из храма не забывает свои социальные сети выкладывать. Правда, в его соцсетях мы видим скорее неправедного христианина, а лицемера. Давайте увеличим фото, где Дрозденко купается в проруби. И что же мы увидим у него на руке? Правильно, часы. По такому фото тяжело понять, что это за часы и сколько они стоят. Но это не единственное фото в его инстаграме, по которому можно понять, что губернатор привык к роскошным побрякушкам. Еще осенью была опубликована коллекция из 10 часов Дрозденко, общей стоимостью 21 миллион рублей. И это при декларируемом годовом доходе губернатора в 5 миллионов. Смотрите сами, как он близок к народу. Мы с интересом пролистали инстаграм александра юрьевича не зря же он так активно его ведет и оказалось что это далеко не вся коллекция мы нашли еще несколько часов классический элегантный поль пико с ремешком из натуральной кожи и сапфировым стеклом настоящий винтаж их стоимость около 400 тысяч рублей ну и омега девили престиж они, конечно, не такие дорогие, как предыдущие, но зато такие же носил Джеймс Бонд в фильмах об агенте 007. Ну подумаешь, пришлось бы Дрозденко при его зарплате пять лет подряд отказывать себе абсолютно во всем, чтобы собрать такую коллекцию. Александр Юрьевич, вы вообще Библию читали? Там вроде написано «Живи скромно», «Не ври», «Не воруй» или у Путина и его чиновников какой-то другой бог, которого они хотят внести в Конституцию?» А может Дрозденко забыл наставление своего любимого президента о том, что для губернаторов самым важным должны быть люди? Хотя действительно, Дрозденко любит жителей Ленобласти. Как минимум одного – себя. И на часах страсть короля соцсетей Ленобласти модно одеваться не заканчивается. Провести встречу с жителями лучше всего в элегантном пальто за 82 тысячи рублей. Для посещения детской больницы Александр Юрьевич выбирает свитер «Балантайн» за 57 тысяч. Ну а реставрировать памятники войны лучше всего в модной толстовке Stone Айленд». И это в то время, как Единороссы Ленобласти установили для обычных людей прожиточный минимум в 11 тысяч рублей. А Путин считает, что средний класс в нашей стране зарабатывает от 17 тысяч рублей в месяц. «Послушайте, вы, вы знаете, что такое средний класс?» Но его жена Ирина Дрозденко не отстает от мужа. Она основательница фонда «Место под солнцем», который помогает больным детям. И помощью этой она занимается, нацепив на себя колье за 1 миллион двести тысяч рублей. На этом фоне вдвойне противно смотреть, как Дрозденко пытается показать, как он близок к народу. Он активно ведет свой инстаграм, в котором любит делиться с подписчиками простыми человеческими радостями и показывает, какой он талантливый управленец. Очень уж ему хочется выглядеть умным, исполнительным и ответственным губернатором. Каждый пост в его инстаграме так и кричит. «Смотрите, какой я хороший! Вот я подарил больнице новое оборудование, а вот внимательно выслушал жителей, я всем помог, я молодец, я самый лучший!» Ну а в комментариях Александр Юрьевич показывает свое истинное лицо. Вот женщина жалуется на проблемы в городе и просит помощи. Дрозденко, не дав ответа, упрекает ее в том, что она неблагодарная и не видит того, как много губернатор уже сделал. А на вопрос об обманутых дольщиках он отвечает цитатой из песни Высоцкого про мух. Губернатор называет жителей нытиками и жалуется, что его используют как громоотвод в грозу. Это такая, по-моему, пошлость. Ну и вот мой любимый его ответ жителям Ленобласти. Критиковать и болтать, не камушки ворочать. Все свои действия Дрозденко преподносит как подвиг, а жители чуть ли не в ноги ему должны бросаться и благодарить за то, что он выполняет на минуточку свои прямые обязанности. Все свои благие поступки, которые Дрозденко пиарит активно через социальные сети и карманные СМИ, Попытка заработать голоса избирателей перед предстоящими выборами. Не дайте себя обмануть. Дрозденко – главный единорослен области. Поэтому и он, и подконтрольные ему депутаты в местном парламенте поддержат и поправки Конституции, и любую другую чушь, предложенную президентом. Дрозденко не заинтересован в том, чтобы вы жили хорошо. Его интересует только одно – как сохранить свое место под солнцем. Прямо сейчас регистрируйтесь на сайте умного голосования, чтобы уже в сентябре показать Дрозденко, что не собираетесь терпеть такое хамское отношение к себе и прогнать его с насиженного места. Но Александру Юрьевичу только и останется, что вести свой инстаграм, правда, в качестве уже бывшего губернатора.